представьте новый год новогодний стол друзья вас спрашивают а что это за шарики такие а вы говорите это сырные шарики а друзья в ответ а ну надо будет попробовать а если абсолютно та же ситуация и на вид абсолютно те же шарики только вы скажете это сицилийские оранчини а друзья в ответ ух ты дай попробовать поэтому на новый год лучше готовить оранчини чем сырные шарики Давайте попробуем их сделать, а заодно проверим можно ли их приготовить из обычного круглозернистого риса, потому что итальянцы готовят их из сортов риса для ризота. Сначала готовим ризотто. На разогретой сковородке растапливаем сливочное масло, добавляем мелко нарезанный лук и пассируем его. Затем всыпаем рис. В ризотто добавляют белое вино, но можно и не добавлять. Я добавлю немного сливок. Рис немного пропарился, теперь можно порционно добавлять горячий куриный бульон. Не забываем помешивать до полной готовности риса. Рис готов. Теперь можно добавить тертый сыр пармезан. Отправляем на холод до полного остывания. Пока рис остывает, берем куриное филе, мелко нарезаем. Опять разогреваем сковородку. Оливковое масло. Чеснок для аромата можно еще масло добавить если мало всыпаем нарезанное куриное филе и обжариваем до легкой корочки чтобы не пересушить примерно вот так готово разбиваем пару яиц блюдо итальянское поэтому можно добавить немножко орегана Перемешиваем. Панировочный сухарь. Нарезаем сыр моцарелла кубиками. Ризотто как раз остыла Высыпаем туда слегка обжаренную курицу. и перемешиваем сейчас очень важный момент получится ли у меня слепить шарики из этого риса берем сыр и вокруг него лепим шарик я очень переживал получится ли получилось обваливаем в панировочном сухаре Обваливаем в яйце и опять в панировочном сухаре. Разогреваем много масла и отправляем шарики жариться. готово. Опять у меня куда-то сыр подевался. Поплыл. Вот он. Вот он сыр. Ребят, это очень красиво. Ай, а, я пахнет. Как пахнет. М -м -м. Ничего себе. Вот это сицилийские оранчини, класс, неожиданно. Что я вам скажу, готовьте сицилийские оранчини на Новый год спокойно, если хотите, чтобы на вашем новогоднем столе была легкая еда. Потому что это реально очень вкусно. Не подпишитесь, что ли?